Золотой Ордой в русской историографии принято называть государство, образовавшееся после распада Монгольской империи, империя Чингисхана. Перед смертью Чингисхан поделил свою державу между сыновьями, по монгольской традиции основные земли империи, получившие название Улус Великого Хана, возглавил его младший сын, старшему же, по имени Джучи, досталась самая западная часть, Впрочем, править своей державы ему так и не довелось. Он скончался в один год с отцом. Западный Улус возглавил его сын, Бату, более известный нам как Баты. Бату считается основателем Золотой Орды, так как именно его завоевания принялись основой для нового государства. Дело в том, что Чингисхан даровал своим сыновьям не только уже завоеванные территории, но и страны. Которая еще надлежало захватить. Бату начал поход, результатом которого стал захват земель половцев, кипчаков, волжской Булгарии, русских княжеств, разорение Польши и Венгрии. Русские княжества признали свою зависимость от Золотой Орды в 1246 году. Бату основал свою столицу в 1254 году. Сарай на Волге, располагается в районе нынешнего села Харабалинского района Астраханской области. Новое государство управлялось монголами, но большинство его населения составляли местные жители. Золотую Орду также именовали государством кипчаков, половцев. При приемниках бату на всех завоеванных территориях была проведена перепись населения. Все проживающие были разделены на тьмы тысячи, сотни, десятки, по мужскому населению. Это позволяло отслеживать налоги и воинскую повинность. Золотая Орда, при всей своей автономии, продолжала оставаться частью Великого Ханства, которым провевали потомки Чингисхана, и ханов Золотой Орды больше интересовали геополитические вопросы и интриги при дворе Великого Хана. Интересно что название Золотая Орда впервые появляется в русских источниках уже после падения этого государства в 17 веке. Орду, которую мы именуем Золотой, иностранцы и русские называли Большой или Белой. Иногда синий, тут есть определенная путаница, о которой спорят историки. Как именовали себя сами монголы неизвестно, из-за отсутствия у них собственных письменных свидетельств. Тем не менее, название Золотая Орда является общепризнанным среди историков. А теперь поговорим про независимость Золотой Орды. После смерти брата Бату Берке Курултай выбрал хана Менги Тимура, при том что самым влиятельным политиком. Полководцем, имеющим собственную армию, был хан Нагай. Нагай фактически основал собственное государство, Нагайскую Орду, а после смерти Менги Тимура, дискутировал, и довольно успешно, с наследниками Менги Тимура за главенство в Золотой Орде. Нагай вел бесконечные войны и поучаствовал во всех крупных геополитических конфликтах своего времени. Еще будучи полководцем Берки он руководил в военных действиях на Северном Кавказе, которые были частью войны между двумя ветвями Монгольской империи. Войны Ногая с Византией приведели к тому, что Болгария и Сербия признали свою зависимость от Ногая, а император Михаил VIII выдал за хана свою внебрачную дочь Ефросинью, так Ногай породнился с палеологами. Это, впрочем, не остановило хана от личного принятия ислама. Нагай совершил масштабный поход на Польшу. Погиб Нагай в битве настоящим ханом Золотой Орды. Хан Тахта объединился с сыновьями Нога и жук могущественного воина. К этому моменту Золотая Орда фактически является независимым государством. Его частью официально считаются северо-восточные русские княжества. Русские князья получают от хана Золотой Орды право на княжение. Уплачивают налоги и снабжают воинов для войска хана. Спасибо за просмотр братишки, поддержите меня лайком и подпиской я очень скоро выпущу еще много интересных и познавательных видео. Спасибо.